скажите пожалуйста как в такую погоду можно идти и снимать годный контент вот. просто на улице идет дождь весна привет всем привет ребята всем до времени суток с вами я чипс это новая рубрика соленый чипс Ну и по нашим традициям я должен попадать в перекладину Первое задание, ребят, у нас заключается в том, чтобы попасть через себя в перекладину Смотрим Второе задание, ребят, заключается в том, чтобы с других ворот попасть в створ других ворот. Надеюсь, вам понятно, но если что, сейчас разберетесь. Ну, а мы... Вот я нахожусь возле других ворот, и мне надо попасть в каркас. Просто в каркас, ребят. Oh Каркас есть, надеюсь вам было видно Ну ребят, и третье по счету Задание последнее Заключается в том, чтобы я Всем привет Сегодня я кину задание чипсу В общем-то оно заключается в том, что Ты должен каким-нибудь эффектным способом Поднять мяч а, И сразу же с лету попасть на перекладину Ну можно в принципе не сразу с лету Можешь несколько раз набить Но главное попасть с лету в перекладину в общем то, желаю тебе удачи! Да, немного сложновато. Спасибо, Димки, конечно, за это задание. Сегодня какой-то выпуск Больше таких перекладин, створ ворот Ну вот такой вот Я побежал Ну ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал Зайдите в ссылочку в описании, ведь там есть ссылочка на Димин канал А я тоже туда заглянул в гости и дал ему пару заданий Так что тоже зайдите, оцените, поддержите парня, ведь он тоже решил запустить такую же рубрику Ну а с вами был Чипс, и всем до новых встреч, ребят, и всем пока!